Всем привет, друзья, с вами дядя Ваня. И не будем долго размусоливать, мы начнем говорить с вами на тематику, с какой же веточки начинать новичкам играть в World of Things Blitz в 2020 году. Сразу скажу, ребят, что после всех нововведений разработчиками, после всех нерфов, апов и всяческих проч прочих изменений игры, э рандом значительно изменился с тех времен, когда я записывал свой предыдущий видос. Если раньше броня имела какое-то значение, то сейчас в основном имеет значение лишь ВБР и рандом. Все. То есть, если вам предназначено в этой каточке слиться, то обязательно этому, значит, свершится. Но вернемся к теме, которую мы сейчас с вами решили задеть. С какой же веточки начинать играть новичку? Сразу скажу, ребят, не делайте глупых ошибок, не заходите вот так в ветки и не начинайте по ним клацать, смотреть на внешние показатели характеристики, там как они выглядят, эти танчики, вау, красивый танк, возьму-ка я эту ветку и пойду ее качать, а потом на третьем, четвертом танке из ветки вы скажете себе, блин, я дебил, нафига я за это взялся, и блин, столько времени ушло коту под хвост. Поэтому я не буду размусоливать, не буду вам говорить там какие-то сравнения там вот этот танк круче этого потому что вот так вот а потому что у него вот столько-то там миллиметров брони и он вот может просто быть на дебучим я не буду кидать рекламу ни на какие вам танки которые необходимо покупать премиум или еще чего все просто ребят заходите вот сюда Нажимаете на немецкую веточку, потому что советская уже вымерла, ребята. Советская уже не актуальна. Т-62, Объект 140, я вам честно признаюсь, сколько раз я на них не выкатывал. Уже в наше время, в 2020 году, после всех вот этих изменений брони, намного хуже, чем э, та ветка, которую я вам сейчас расскажу. Итак, немецкая веточка, это обычное э, СТ направление, вы идете по... Первой до линии, потом опускайтесь ниже на СТ и не опускайтесь ни в коем случае до э, рушек и леопардов. Не делайте этих ошибок. Многие, я смотрю, берут леопардика, потом пишут, ё-моё, нафига я его взял, такое дно, блин, простреливается фугасами, в жопу принимает, говно, говнище мы, в общем-то, все такое. Обязательно идите по веточке в направлении Е50М друзья, вот это танками, это тот танк, на котором вы кайфанете, да, не спорю, вас будут нагибать, вас будут убивать, уничтожать другие ребята, если в вашей тиме будет команда просто дно. Я вам напомню о том, что фактор игры командный, вы должны играть командно, смотреть на потери, смотреть на движение команды, кто куда идет. Если вы будете идти куда-то в солу, да по направлению, куда идет табун противников, то, естественно, вы на этом танке не затащите. Очень редкие такие случаи, что один затащил, да? Вот. Но этот танк это именно тот танк, на котором вы кайфонете. Почему? Да потому что э, сколько раз я его не встречал в рандоме, Честно признаюсь, даже на любом тяже иногда стремно его увидеть. Потому что ты прицеливаешься, а его все листы, они какие-то красные, сука. Ты его не можешь пробить, ты не можешь ничего сделать. Он рамбует, он танкует. И очень редко ты его даже в упор, когда в клинче, да, ты в клинче с ним идешь, ты не всегда его можешь захерачить. Вот и все. А 350 урончика, ребятушки, это уж немало. А 8, э, перезарядочка, это вообще убийца просто. Так что, ну, не знаю. Бронепробиваемость 245. Бронирование 130. Блин, очень мало танков с такими показателями. Очень мало. Поэтому, вот весь видос, ребят. Все просто. Вы заходите, берете немецкую веточку и начинаете выкачивать Е50М. И вот кто, ребят, из вас... Именно выкачал Е50М. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был дядя Ваня. Всем всего самого наилучшего. Я желаю вам побед в рандоме. Чтобы картошечка к вам была немного нисходительней. И до скорых встреч на канале. Пока-пока.